КНБ, вы знаете, это даже не школа, это такая семья маленькая получилась, где вот или не маленькая, наоборот, у нас в прошлый год более тысячи человек через школу прошло. Всем привет! В это воскресенье в Москве пройдет сотая тренировка школы казачьего ножевого боя подряд, поэтому приглашаем всех, кто у нас занимался или только собирается присоединиться, приехать 29 мая в 13:00 в центр зала метро Алма-Атинская на сотую юбилейную тренировку. Сто недель подряд всем смертям на зло по воскресеньям мы занимаемся спортом и только спортом. Сто недель подряд мы занимаемся бесплатно и открыты абсолютно для всех желающих. Сто недель подряд к нам съезжается вся Москва и Подмосковье. Приглашаем вас на наш маленький юбилей. 29 мая в 13.00 буду лично вас ждать в центре зала метро алма -Атинская. До встречи!